А я приглашаю следующую гостью, прекрасная девушка идет, Илона, Илона Васильева, пиар-менеджер, компания Агнеза, город Москва. Здравствуйте, Илона. Здравствуйте. Давайте знакомиться. Давайте. Мы компания Агнеза и мы занимаемся пассивной огнезащитой. Если вам что-то говорит. Ну, <laughs> это, пока да. нет, но вы же расскажете. <laughs> да, обязательно расскажем. Есть активная огнезащита, есть пассивная. Активная – это то, к чему все привыкли, когда мы говорим по пожарной безопасности. Да? Когда бежишь и тушишь. Это да? да, это огнетушители, это пожарные извещатели, системы вот эти вот все, дымоудаления и так далее. Это то, что когда пожар уже случился. А мы хотим предотвратить пожар и распространение огня до того как это случилось. То есть чтобы вот леющий уголек упавший там, не знаю, на ковролин, чтобы он никуда не пошел и чтобы пожар не распространялся дальше. для этого такой же ковролин например можно обработать огнезащитной пропиткой. Да? То есть все кинотеатры, не знаю, гостиницы и так далее, места, где много тканей, обрабатываются. Но это самый простой пример. Вообще мы занимаемся комплексными системами огнезащиты. Мы защищаем и металлические конструкции, чтобы они они теряли свою несущую способность, потому что, вопреки такому расхожему мнению, металл горит, и даже иногда хлеще дерево. Да, то есть он складывается, как вермишель быстрого приготовления под воздействием высоких температур. Мы защищаем дерево да, тоже, чтобы оно дольше простояло, и дольше конструкции сохранили свою способность несущую, да, не обвалились, и успели люди да, эвакуироваться, и Имущество тоже эвакуировать. Понятно, что дерево все равно сгорит, но дело тут во времени. Мы именно сохраняем время да, для того, чтобы успеть это спасти. Занимаемся огнезащитой проходов инженерных коммуникаций. Кабель проходит через стену. Нужно защитить, чтобы в соседнее помещение огонь не прошел. Пластиковые трубы идут вверх. Да, например, стояк канализации. Чтобы к соседям при пожаре не прошел огонь, пластиковая труба выгорит, и все, огонь пошел наверх. Мы ставим муфты в перекрытие специальные, которые блокируют огонь. закрываются буквально за 3-4 минуты и блокирует, и все, огонь дальше не идет. Вот. То есть такими штуками, всякими системами мы занимаемся. Сюда мы приехали как-то популяризировать эту тему, потому что требования закона есть, они давно, у нас есть федеральный закон 123, по пожалуйста. Никто безопасности. О них не знает, да? Здесь, к сожалению, нет, потому что если мы говорим про Москву и Питер, у нас производство в Питере, а в Москве ну, офис, склады и все, все это сосредоточено, то там, конечно, давно эти требования есть, и все их стараются соблюдать, ну, по крайней мере, надзорные органы за этим следят. В последнее время мы ездим по разным регионам, тоже рассказываем, что это такое, как это работает, почему нужно это устанавливать и как отличить качественную огнезащиту от того, что вам просто не знаю, водичку намешают какую-то да, и скажут защищайте, смысла в этом не будет. И последнее время, последний год в регионах на это обращают внимание и надзорные органы начинают проверять и начинают заставлять это все устанавливать Вчера у нас был здесь форум по безопасности под эгидой Федеральной пожарно-спасательной палаты, в которую мы входим, и ну, мы заметили, что не все сотрудники МЧС да, знают вообще про какие-то новые решения, что это, и застройщики тоже вот к нам подходят, проектировщики, они не знают, что такое муфта даже, хотя у нас там с 2009 года они везде устанавливаются, в каждой новостройке они есть, здесь говорят их нету, вот мы приехали рассказать, наверное, что это такое, почему это нужно и что скоро эти требования здесь Наверняка тоже будут актуальны. Ну, слушайте, давайте подискутируем на эту тему. На самом угу. деле, вот я уже знаю, что такое, что такое муфта Прекрасно, против, очень противопожарная, но узнал я об этом вчера, а. от представителя также мероприятия, да, угу. он рассказал. Вот. И мы еще прошлись очень мельком про то, что есть различные там составы, покрывающие поверхности и так угу. далее. Я могу поверить в то, что. Медленно, но уверенно эта тема, в принципе, принимается бизнесом, да? uh -huh. потому что, опять же, есть палка в виде как бы, штрафов надзора uh -huh. правильная, да, есть здравый смысл, дальше возникает вопрос, хорошо, что все-таки надо сделать, сколько это стоит? То есть, во-первых, насколько дороги эти решения? Да? Давайте начнем с этого вопроса. Ну, смотря какие. да, Опять же, например, муфта обычная противопожарная, на 110 трубу, да, обычную канализационную, наверное, где-то в районе там, 250 рублей будет стоить. В целом, ну, не так, чтобы это Но очень когда дорого. Когда в том мультике 500 тысяч миллионов надо тебе этих муфт, тогда уже получается ой-ой-ой, да? Ну да, да, да. А, вот. а так, если там, мы рассматриваем в рамках одной квартиры, то да. Есть решение более экономичное, тоже сертифицированное. Все обязательно должно быть сертифицировано, что касается пожарной безопасности. Вот. Есть, конечно, решение более дорогие. Даже муфта у нас есть звукоизоляционная, противопожарная, которая уже такое эргономичное изделие, она сразу и со звукоизоляцией, потому что требования тоже есть и по типа, звукоизоляции в зданиях жилых и административных. И, конечно, вот эта муфта, она уже более сложная, и она будет стоить там больше тысячи рублей. Ну, я не сориентирую точно сейчас по цене. там Зависит тоже от размера, перекрытия и так далее. вот, Поэтому огнезащита качественная, дешево, стоить не может. Просто потому что э, там сложные очень составы, сложные разработки. Над ними работают технологи, которые все это э, смешивают, придумывают, как чего туда сделать, чтобы это не горело, чтобы это защищало и так далее. Поэтому э, все компоненты, они тоже дорогостоящие. Поэтому когда вам предлагают что-то дешевое или дешевую муфту, они на рынке тоже есть по 100 рублей. Она, это не не будет, то, да? она не будет защищать, то есть нужно понимать, что не может быть за такую цену даже по себестоимости изготовить эту муфту будет дороже. Да, по поводу второго вопроса популяризация среди частников. Вот в последнее время мы активно развиваем свой канал на Яндекс Дзене. Вот это такой интересный канал. Особенно. Как называется? Агнеза. Просто залезаем в Яндекс Дзен, вбиваем агнеза, да, и на наш канал попадаем. Мы там пишем статьи какие-то именно для людей понятным языком про сложные вещи что как можно защитить как можно защитить дома просто кабель даже если вы в частном доме как, какую пропитку выбрать как правильно чем лучше стропила защитить сейчас мы больше продвигаем даже краску потому что она намного дольше держится то есть больше десяти лет вам точно нужно задумываться и она точно защитит хорошо стропила, потому что пропитка все-таки вымывается. Вот. И про разные решения, про муфты и так далее. Мы видим, что отклика есть и не только от профессионалов каких-то, и строителей, но и просто от частников. Мы в последние годы продаем в розницу достаточно много, и люди покупают через разные торговые сети интернетом. Все инструменты, например, они покупают тоже себе просто для дачи, например, обрабатывают фасад там или внутри что-то там возле печки, да, там огнезащитным лаком что-то покрасили. То есть такие бытовые какие-то решения для себя делают, потому что сейчас строить дорого а, и очень хочется это сохранить. А когда у соседа что-то сгорело, у второго соседа что-то сгорело, а, все что угодно будете делать, да, лишь бы это сохранить, пускай это будет стоить денежку какую-то, но зато это какая-то страховка. Поэтому сейчас у нас и для кабеля герметики покупают в частные дома, все вот это заливают там, чтобы, если что, огонь дальше не пошел. Вот. Поэтому потихоньку, но такими моментами, да, через интернет, через какие-то форумы, мы стараемся эту тему продвигать, именно чтобы люди разбирались в том, в этой теме, что это такое, и как выбрать качественный материал. Ну что ж, спасибо. На самом деле емко и исчерпывающе ответили на оба вопроса. Да, по первому, конечно, мы можем только гадать и рекомендовать, да. но чем больше, как говорится, фона, тем быстрее да, решение, да. правильно? Да, информационный ну, шум Да, да, <laughs> Абсолютно верно. Нет, это популяризация и дискуссия да. на эту важную да. тему. Да. Спасибо вам. Спасибо Хорошая вам работа большое. на форуме. Благодарю. Да. Спасибо.